иди наборе должен присутствовать пинцет он подходит для всяких мелких работ он может быть так вот штатный от венгера штатный от Викторинакса, кого-то может быть медицинский с очень тоненькими такими захватами кто-то любит наоборот медицинские с большими захватами но это очень неотъемлемая честь которая должна быть в любом наборе вот поговорим пока о медицинском специализированном инструменте значит здесь можно пробить отверстия за счет вот этого вот шипа проколоть он многофункциональный можно использовать как скрепку его засунуть что-то здесь тянуть резинкой можно достать карточку из банкомата если там вдруг застряло применений очень много место он много не занимает можно носить с собой что в принципе я и делаю такая незаменимая штука, которая всегда находится под рукой.